Плавательный бассейн управляется ШВСМ. То есть оно уже само по себе по форме неправильно. Почему? Потому что задача ШВСМ находить талантливых детей и создавать им некие условия для того, чтобы они тренировались, а не решать вопросы поддержания температуры, уровня хлора, освещения, ремонтов и так далее. То есть Руководитель, если мы говорим о хорошем руководителе, например, школы высшего спортивного мастерства, как центра подготовки спортсменов, он должен обладать компетенциями касающихся педагогики и технологии подготовки спортсмена. А управление плавательного бассейна оно требует компетенции других. Вот вам пример Италия. Подобного рода база управляется управляющей компанией Федерации плавания Италии, то есть им передают это на управление и они уже четко управляя базой ставят задачи спорту высших достижений, массовому спорту, вопросам связанным там с привлечением международных организаций туда тренироваться и так далее. То есть но есть специальная управляющая компания, и в мире это очень развито, когда создаются управляющие компании специально, которые нанимаются. Для управления тем или иным спортивным сооружением, а уже все спортивные секции, клубы и так далее, они уже тренируются на каких-то условиях договорных, это не всегда финансовые условия. Но то есть, есть абсолютно четкое понимание условий, на которых они находятся на той или иной базе. И вот эта ясность, которая существует в этой ситуации, она помогает всем сконцентрированно заниматься своим делом. Витископ спортивный видео.